Привет, аудитория. 26 февраля в воскресенье пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередная убойная ночь UFC под номером 70 в Вегасе. И на очереди у нас приливный бой турниров тяжелой весовой категории между Августа Сыкаем и донтел Мейсом. Донтелл Мейс 31-летний боец из США. В профессионалах провел 15 боев, 10 из которых одержал победы. Является он бойцом ударного типа Токи дерется достаточно прямолинейно, но время от времени пытается разобразить каким-нибудь бэкфистом или супермен панчем или замысловатой серией ударов. Но а когда он это делает, в большинство случаев получается очень неуверенно. Удары, в принципе, ради ударов получаются. Складывается ощущение, что после начала проведения нестандартной атаки, Мэйс в моменте думает, что зря он это делает, и завершение получается как просто тычок, а не удар. Ну, хотя, в принципе, Обычные удары, у него довольно-таки неплохо ложатся на дистанции, довольно-таки акцентированное, точное, быстрое. Есть у Мейса навыки в борьбе и партере, но находятся они не на высоком уровне и актуальны против такой же позиции в этом аспекте. На стороне Мейса играет достаточно хорошая кардио для тяжелого веса и хорошие антропометрические данные. Кардио позволяет ему неплохо работать на ногах, не застаиваться на месте, нагружать борьбой своих оппонентов. А антропометрия позволяет работать на дальней дистанции, не позволяя сопернику приближаться. Оппозиция а Мейса не состояла из известных имен, кроме того же Сири Лагана приблизительно в начале карьеры, карьеры в этом промоушене, и более-менее известного в кругах ММА Родригена Семента, которым он проиграл. А Также Дантелл не имеет накутирующего удара, и по этой причине ему сложно приходится с оппозицией, которая выше его по уровню в стойке и борьбе. И тут он, ну, ему просто нечего предложить, и у него практически нет шансов. Как в том же бою с э, Серилом Ганом. Августа Сакай, его соперник, это 31-летний боец из Бразилии, провел в 21 бой. Победил он из них или 17, или, 18, или, не, или 15, или 16 раз, уже точно не помню. Вот. И в одном бою было зафиксировано нища. Это базовый тайский боксер и джитсеров. Но уровень джиу-джитсу -джи -джи оставляет желать лучшего в этом, по крайней мере, в, на том уровне, на котором он сейчас выступает. Но ну, чего не скажешь, конечно же, простой. Вот в Соке Сакай а, обладает мощным панчем и хорошей техникой как а, руками, так и ногами. В борьбе и паттерне Сакай обладает слабыми навыками, и бойцы с хорошим показателем в этом аспекте доставляют агусто серьезные проблемы. Тот же спивак, тот же Оверим, Оверим. но не сказать, что у Оверима уже очень серьезные навыки в борьбе, но тем не менее у него есть опыт, и он знал, что с Скай можно... А, нагружать потихоньку, давать ему работать, чтобы тот устал. Ко второй половине боя, тем более бой был пятираундовый. раундовый, ну и СК, конечно же уже подустал. И в третьем раунде уже Оверим начало переводить, и в пятом раунде СК уже был никакущий и в бой, потому что Ловерна сбивал его в партере. Ну, в бою с Тибурой Скаю просто повезло нокаутировать Марчина на первой минуте. Если бы бой продлился дольше, и Тибура хоть раз перевел с то все, скорее всего, закончилось бы плачевно для бразильцев примерно так, как и было в бою со спиваком. В общем, с Сыкаеву доставляли проблемы бойцы с хорошими навыками в борьбе и тяжелобьющие финишеры, такие как Розенстрайки и Туеваса. С другими топами в лице благого Иванова и Андрея Орловского бои закончились сплитами в пользу Сыкаи. Ну, это что касается высокоуровневой, именно топовой позиции. Соперники же среднего уровня и ниже Сыкаи, Сыкаи просто проходил без проблем практически не чувствуя. В антропометрии преимущество в этом бою будет на стороне Мейса Размах рук будет на 10 сантиметров, рост выше на 7 сантиметров и размах ног больше на 5 сантиметров. Неплохое преимущество, но сможет ли им воспользоваться Донтел против высокоуровневого ударника, которым он сам, в принципе, не является, ну, который, в отличие от того же Донтелла, умеет отлично бить ногами. При том, что... Умеет ими бить хорошо. Заходят с те же лукики и хакики коленями. Заходят постоянно с и... Короче, бои с без ног это не просакая я не думаю что мейс сможет конкурировать с каем стойки но по крайней мере это будет для него достаточно сложно а вот в партили тут другой вопрос я вообще вижу тут победу мейса только если он сможет переводить августа эта победа будет очень вероятна, если переводы будут проходить именно с первого раунда Августа не любит, когда его нагружает борьбой. Видно было по бою со Спиваком. Августа быстро просел по кардио в первом раунде, когда Спиваку очень серьезно нагружал борьбой. Он уже начал дышать во втором раунде. И ну, Спивак, в принципе, уже не проблема была завершить бой. Он уже перерабатывал стойки в стойке. Ну, понятное дело, в партере. Если Мейс будет работать с СК, как это было в прошлом а, бою с а, Абдельвахабом, именно с египтянином, о котором я уже говорил в этом видео забываю что у него есть борьба Дон Тейл проиграет как мы видим в этом бою дохера если все опирается в это если на самом деле если Мэйс сможет держать на дистанции с Икаи и строит в первой половине боя Ему нормальную рубку, будет его э, напрягать борьбой и устоит э, от его ударов, то сможет передышать бразильца и попытаться переработать во второй половине поединка. Но для этого ему надо не, не упасть в первой половине боя и постоянно нагружать борьбой, как я уже говорил, работать в клинче из августа. Что, это, что сказать ну что у нас получается если победит мейс то это будет вероятно всего решение Сакай же может вполне наколтировать американца вроде мейса еще никто не отправлял накаут его нельзя назвать пробитым бойцом но его потрясали а тут все-таки противостояние именно с топовым ударником я наверное, все-таки за счет борьбы попробую дать преимущество 55 на 45 в сторону американца в сторону мейса Плюс, учитывая, что Сакай идет на серии с четырех поражений подряд и на крайний свой бой, поединок против Спивака, он вышел далеко не в лучшей форме. Вот. Ну, что как-то странно. Тебе надо побеждать, потому что могут уволить из промоушта, а не продлить контракт, а ты на важный бой выходишь с лишним весом. Ну, хрен его знает. Наверное, какие-то проблемы у Сакай, или что с головой, или все. В принципе, в жизни. Не знаю. Короче, итого. Вариант 1. Мейс решением. Вариант 2. Сакайка от Ко. А, ну, по тоталам, вероятно, все бой зайдет во вторую половину. Но при условии, что Мейс не улетит на нокаут его первой половине. Но, опять же, если бой зайдет его во вторую половину, то я считаю, что Мейс вероятно, всего его выиграет. Решением. Вряд ли он нокаутирует. Вряд ли он задушит. Тем более, Сакай. Но решением вполне может. Это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я выкладываю обычно в субботу варианты ставок на этот и на другие бои турнира, которые мне интересны. И по ним я не делаю видеообзор. Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост. А также подписывайтесь на YouTube канал. Сразу делать для аналитику. Подписывайтесь, потому что я вижу, что много народу смотрит. Те, кто не подписан на канал, подписывайтесь. Видео выпускаю, выкидываю регулярно. Обзоры, как мне кажется, достаточно интересные. Подписывайтесь, ставьте лайки. Давайте, до следующего видео, пока.